Great Point Media и Lighthouse Pictures представляют Совместно с Sapphire Fire Limited 14 октября 1997 года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 Слышите меня? Вы не оставляйте мне выбора, я выстрелю. Что бы там ни было, мы можем все уладить. Все прошу хорошо, успокойтесь. Успокойтесь.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 сегодня никаких прогулок. Зайка? Все нормально?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 нужно я я э, э, у вас тут э, все в порядке здрасте э, миссис харрис из детского сада сказала что вам возможно нужна помощь <свас> вы должно быть анджело спасибо вам огромное что приехали как там подвальные окна мистер уокер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 Эдриэн, он любит прятаться. Выходи, выходи, где ты там? Эдриэн, ты здесь? Эдриэн, мы тебя найдем. Эдриан? Эдриэн? Эдриэн.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 Заметил, что он хочет отправиться в лес. Он упал, когда убегал от меня. Ой, Эдриан, что, О чем ты только думал? Ты же знаешь, что нельзя уходить из дома. Миссис Питерсон, я прости, Энджела. Давай завтра все начнем заново. Эдриан сегодня переволновался. Нам с тобой надо пообщаться. А?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 Прости за сегодняшнее. Мы можем поговорить.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 嗯<笑>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 Эдриан, выходи оттуда, пожалуйста. Я не знаю, как ты туда попал, но не прячься. Все в порядке. Эдриан, пожалуйста.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 под кроватью. Но если ты здесь, Эдвин, Эдвин, помоги мне, пожалуйста, Эдвин, нам нужно уходить отсюда. об этом пожалеете! Вы думаете, что я сумасшедшая? Конечно нет. Ты просто немного напугана, вот и все. Я уверена, этому есть логическое объяснение. Левишки шалят. Подумаешь. Еще не выходила? Нет. Мать вернулась пару минут назад, а так все тихо. Лютер уж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 Исчезновение в Вирвинге на бриар -Роуд в 1997 году. Поиск. Загадка остается нераскрыта на протяжении многих лет. Дом на бриар роуд пустует. Местные утверждают, что там обитают призраки. Тела не найдены. Полиция ищет пропавшую семью. Как подевалась. Прекрати, это не смешно. Не знаю, что за игру ты затеяла, но я не хочу в нее играть.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 Простите, миссис Харрис, я сейчас поняла, что опаздываю на работу. Энджела? Двигайся, я поведу.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 Я думал, мы пойдем в дом Бриар. Ну что, мужики, разбирайте. Хм. Где вы это взяли? Заныкали на всякий пожарный. <свист> <свист> Слышите, парни, знаете, я.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 оставьте сообщение пап это я я сделала глупость ты на меня разозлишься но я сейчас в доме бриар и и это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 за прикол. Как там у вас дела? У подвальной двери нет ручки, блядь! чем сбить доски сок. Ты следи за дверью! Пожалуйста, ты должен помочь мне встать. Мне ужасно больно! Пожалуйста. Пожалуйста, братан. Пожалуйста, помоги. Что, что ты делаешь? Что? Не бросай меня здесь! Лютер! А! А! Пожалуйста, помоги! Что там сродни? Лютер! Ничего. Зачем Пой ты врешь?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 Ты заплатишь за то, что сделала, за мой тварь! Да ну нахрен! Эдриан, ты не ранен? Не бойся, малыш. Чего тебе надо? Скажи мне, чего тебе надо? Mm. <laughs> Адриан, теперь здесь безопасно. Можешь выходить. Эдриан, ты здесь? Надо уходить из этого дома. Эдриан, у нас нет времени играть. Тебя не спасет! Так уж все плохо.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 Думаю, тебе там очень понравится, очень-очень. Амитиевель, -очень. 14 метров. дублирован объединением Мосфильм-Мастер на производственной технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании «Парадис» в 2016 году.